Предприниматели, бизнесмены. Как заработать деньги в кризис? Узнайте или расскажите на «Каспий Халал Экспо-2015». Выставка пройдет с 23 по 25 октября в Махачкале в Национальной библиотеке Расула Гамзатова. Организаторы – Рисалат Холдинг и Минпромторг при поддержке правительства РД и Духовного управления. Участие в выставке позволит вам найти новых клиентов и партнеров, масштабировать бизнес, привлечь инвестиции. И еще более 20 возможностей, о которых вы можете узнать по телефону. 55 55 33. Звоните.